Бока Дыхарука является одним из самых высокотехнологичных проектов за рубеж нефти. Компания использует новые разработки и оборудование российских компаний, способные работать в агрессивной среде и при высоких температурах. Совместно с Казанским федеральным университетом была разработана технология каталитического акватермолиза обеспечивающие внутрипластовое облагораживание нефти. Технология позволит снизить вязкость сырья в пласте, увеличив добычу и нефтеотдачу. Катализатор представляет собой у нас вязкую массу, и для того, чтобы доставить пласт, нужно ее растворить. Вот Мы подбираем помимо катализаторов на основе различных металлов, еще и растворители. В марте 2019 года мы отправили ее на Кубы, пока она вот доплыла у нас, и закачка была произведена в ноябре 2019 года. По результатам закачки в ноябре 2019 года на месторождении Бока харука прирост добычи нефти составил 10%. Уже в первую половине 2021 года поступил запрос от компании Зурбежнефть на производство второй партии. Мы для каждого месторождения в нашей лаборатории нам привозят нефть, и мы производим уже вот эти все исследования, все испытания, которые необходимы для уже облагораживания нефти облегчению состава, то есть и для каждого месторождения подбираем тот или иной металл, тот или иной, та или иная, ту или иную композицию. Планируется, что 18 тонн казанских реагентов прибудут на место назначения в начале весны 2022 года. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс